Если вы ученица школы, зачем вы ходите к колдунам и ясновидящим? Зачем? Вы мне можете сказать, зачем? Что вы? У вас же есть таро, погадайте себе. У вас там есть какие-то методы снятия информации. Вы нумеролог, рассчитайте себя. Зачем вы пользуетесь информацией какой-то еще? Объясните мне. Мне просто вот искренне непонятно. Непонятна мотивация тех людей, которые предсказывают судьбу другим людям, занимаются нумерологией, могут просчитать себя и после этого свою судьбу или еще что-то, причем успешно, и после этого начинают ходить к таким людям. Что вы хотите у них услышать? Объясните мне. Что вы хотите услышать? Я могу вам сказать, что вы можете услышать. Обычно, попадая к такому человеку, вы должны знать, что такой человек ставит на первое место возможность заработать на другом человеке. Я прав. То есть человек, который говорит, я предскажу вам судьбу, какая у него задача? Заработать на вас? Каким образом наградить вам, что у вас будет все очень плохо? И он может решить поставить какую-нибудь проблему или рассказать о какой-нибудь проблеме, которую он в дальнейшем может решить. И обычно это выглядит так: это выманивание денег, выпрашивание денег, даже шантаж. Даже шантаж с угрозами, что тебе ничего не поможет, и переход на личности, что вот обычно еще и начинают рассказывать, вот у меня любовник, или вот у меня там сын, и начинается, все, твой муж узнает, и там тебе будет плохо, твой сын обязательно умрет, твой сын, ты не гадай, если хочешь гадать, то не делай так. Во-первых, я хочу вам сказать, что ходить к таким людям не нужно. Второе, если вам это нравится и вам приносит это деньги, вас не мучает совесть, то занимайтесь этим для себя и занимайтесь этим как бизнесом. Конечно же это делать. По поводу светлых сил и темных, то человек выбирает для себя сам, на какой стадии находиться. Вот в вашем случае ясновидящий от темных сил. Почему? Дело в том, что существуют ясновидящие тьмы, ясновидящие... Света. Это, кстати, я прям сейчас придумал классификацию. <свят> ну вот. <свят> так вот. Существует классификация, которую я сегодня придумал. Это ясновидящая от света, ясновидящая от тьмы. И в случае, если ясновидящая от света, то он 100% предсказывает только хорошие события а если от тьмы то только плохие вот как в вашем случае он предсказал только плохие события нет чтобы сказать нет ты говори только хорошие и тогда в твоей жизни появится счастье. А так, а это все от тьмы и там и так далее вообще тьма заключается в том что человек не видит радости в жизни а если он своей радости не видеть то не может рассмотреть ее и у другого человека